Друзья мои, всем огромный привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу, и в этом видео мы поговорим о вокале Алсу. А я когда послушала ее вот последнее прибытие на авторадио, где она поет вживую. Да а, так делают не все артисты, которые приходят на авторадио, но алсу реально поет вживую. Я очень сильно удивилась, у меня в голове прям промелькнула такая мысль. То есть ощущение такое, что пока Алсу рожала и воспитывала детей, она параллельно, усиленно занималась вокалом, и ее голос очень изменился. Он стал еще более низким, глубоким, насыщенным. И она делает очень классные вокальные украшения, такие как вибрато, мелизмы, опивание. И она делает йодли. вот, ну, практически не знаю все то, что делают западные артисты. У нас это мало кто делает. Я не знаю, честно говоря, не слежу за ее вот студийными записями. Есть ли это в студийных записях, но а, здесь АЛСУ 100% показывать с менто зарядку вставить мне ноутбук говорит что все сейчас он перестанет работать и съемка видео будет под угрозой все нормально проблема устранена ну так вот она демонстрирует реально очень крутой вокал причем сам голос ее ну понятно когда мы Слышали ее в таком, ну как бы не детстве, да, но 16-17 лет ей было, да, понятно, что, может быть, голос еще не до конца сформировался в какой-то степени какие-то вот такие моменты да, имели место быть, то сейчас это уже такая взрослая, молодая женщина, и ее голос, он совершенно по-другому звучит. Я, честно вам скажу, вот не следила так за ее творчеством, но ну, особо-то все эти годы, и у меня вот в голове тот ее голос и тот вокал, который был изначально. И вот сейчас давайте послушаем. Я думаю, вы тоже удивитесь. И да, мысль такая, что Алсу пока рожала детей, там не только колыбельные, пела но и активно вокалом занималась вот здесь ее песня иногда тех времен да в новой аранжировке тоже очень интересная аранжировочка видите они в инструментал ее переложили на новый манер Знаете, чтобы не скучно было петь. Но вот обратите внимание, насколько Алсу себя уверенно чувствует, и вот, ну, голос реально какой-то глубокий стал. Да, он не громкий, но глубокий. Милизм, пожалуйста. Здесь милизм. И вот здесь двери. Она прям вот, вот действительно такую глубину добавляет. Давайте вот переслушайте. Вот, вот такое ощущение, что она задействует твердое небо, да, дает голосу объем. То есть, ну, я не знаю, может быть, так природно у нее получается. Или она действительно довольно много занималась договорами. Мелизма тоже. То есть мелизматика у нее прям, ну очень очень хорошая. Что? И вот здесь подо мной тоже она задействует твердое небо, такой хороший сочный звук пошел. И здесь давно вот этот звук О, он очень классно выстроен вот с точки зрения позиции, позиционно прям супер. Давайте еще одну песню послушаем. Вот лунная тропа. Здесь тоже она такие демонстрирует интересные вещи. Вибрато. Здесь тоже вибрация. Милизма, то есть, она каждую фразу э, не оставляет без внимания. То есть, даже там, где уходит в тишину, в низкие ноты, она добавляет вибрато, она добавляет везде и Получается очень такое красивое, вкусное, интересное пение. И вот эти низкие ноты, они стали ну, действительно глубже. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. То есть везде либо вибраты, либо мелизмы. Вибраты, мелизмы, срывы голоса, придыхание, то есть все есть. А вот здесь высокую ноту «место» для меня, «место», да, она переходит очень аккуратно, очень мастерски, переходит в головной звук, в фальцет и возвращается опять в грудной. Но молодец, то есть она не берет полным звуком, берет фальцетом. А здесь такой дает сочный звук. И все вместе оно вот ну, знаете вот очень органично слушается. То есть я бы прям даже слушала, слушала бы алсу. Так, а вот еще небо какая-то песенка. Давайте ее тоже сейчас посмотрим, что здесь. «Долбит». «Долбит». Здесь вот штрубас использует, пожалуйста, да, то есть другая «Я же техника. Стала я на тень не сумела В плеку твоего холода Я не могу, я заболела и здесь вот она очень хорошо работает с натяжением звука. То есть все техники, про которые я говорю в вокальном курсе «Успешный вокалист», она здесь использует. Но у нас в «Успешном вокалисте нет вокальных украшений, да, мелизма, фибрата и так далее. Но переходы, динамика, грудной регистр, головной, вот здесь она делает хорошее натяжение, как будто через напыченность. все это есть в моем курсе «Успешный вокалист». Если вот хотите петь не просто одним вокальным приемом, а разнообразность, динамика, то пожалуйста ссылочку а, в описании к видео оставлю переходите занимайтесь и у вас тоже все будет получаться это а а, новая веселая песня ага ну понятно здесь все так давайте вот этот Вольтер или Вольтер. Не знаю, как правильно это произносится. Надо мной небо не Что же мы с тобой, милый мой, философию, как Вольтер. Но между ага, тебе километром тянется. После нас ничего не останется. Через год позовешь меня, друзья. Тобой, протяни, И здесь тоже протяни вот эта вот техника натяжения. И, тут, без И обратите внимание, что достаточно эмоционально поет. Алсу. То есть вот, вот все сошлось, да, несмотря на то, ну как может быть там кто-то к ней относится, петь она точно умеет и делает это хорошо. Я вам не ставлю на широкий экран, видите? И вот я разбирала Брежневу, да. Посмотрите, насколько близко микрофон у Алсу, и как у Брежнева катался вообще где угодно. Здесь вот был хмык, срывы, голос, да? ну то есть много всего, вот оно так как бы прикрыто, да, завуалировано, не бросается в глаза, но так и не должно быть, да? то есть все вокальные приемы, фишки украшения, они не должны вот так, знаете, на вас выпрыгивать, чтобы вы такие, ой, здесь хмык, ой, здесь смелизм, ой, здесь то, здесь это, и вы такие испуганные слушаете артиста, то есть вот у Алсу, у нее здесь все на самом деле на своих местах, всего в меру, и я вот честно, но приятно удивилась тому, как она реально стала петь насколько вырос ее вокал как она сама выросла взрослела и как она работает мимикой да вот многие ученики не очень любят да, у меня работать с мимикой вот обращайте внимание она очень хорошо работает лицом, мышцами лица, да, вот артикуляционным аппаратом. То есть все на своих местах. Берите пример. И если вы хотите научиться петь не хуже Алсой, может быть даже и лучше, то в этом вам поможет мой курс «Успешный вокалист» и также другие мои курсы «Новичок». «Дыхание вокалиста», «Возрождение природного голоса» У меня очень много курсов Переходите по ссылочке, выбирайте свой Если вам нужна помощь в выборе курса То пишите мне, я с удовольствием вам помогу В комментариях, в личных сообщениях Сориентирую, какой курс подойдет лучше всего именно вам И самая классная новость, что теперь мои курсы Они с обратной связью, ребята, друзья Они теперь с обратной связью Поэтому вы точно будете делать все упражнения правильно вот такой моментик. Но все, с вами была Анна Камлевская. До новых встреч. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока!